поток власти и поток удачи. Вот именно из этих двух потоков и поток денег, как одна из, форм, одна из форм, проявленных в этом мире. Давайте с вами разберемся с этими двумя интереснейшими потоками. Что нам сейчас нужно знать? Нам нужно знать о том, что он, они диаметрально противоположны друг другу и они не сочетаются в одной системе и в одной голове, по крайней мере, на одном уровне. Тот, кто стремится к власти, это одна структура сознания, тот, кто стремится к удаче слово, и полагается на нее, это другая структура сознания. Поток денег, соответственно, берется на каждом из путей на основании доминанта какого-то одного из потоков. Понятно, что логика нам подсказывает, что поток власти позволит взять поток денег по пути Феба, а поток удачи Позволит взять поток денег в пути Диониса. Еще раз вопрос. Ну, вы, пустим, взять удачи, поток или... удачи, это так и прописывается, да, обрести да. право на удачу, да. если ты Дионис. Давайте для того, чтобы понять, как это на примере, нам опять-таки с вами нужно вспомнить реальных людей, реальных да. людей, обладающих властью и реальных людей, обладающих удачей. Давайте начнем с первого. Есть у вас знакомые люди, которые реально обладают властью, не иллюзорно, а реально, которым действительно хочется подчиняться, за ним хочется идти, хочется переложить на него ответственность за свою жизнь и, в общем-то, быть уверенным, что будет все в порядке. Ну, может быть, не лично знакомые, может быть, по телевизору видали. Нет. Какими качествами сознания обладает этот человек? Прежде всего ответственность. Так. Очень высокая ответственность. И... Это качество личности, а я спрашиваю про качество сознания. Я, я не знаю здесь, как разделить. Здесь вот основное, что бросятся в глаза, это, скажем так, это люди, которые очень хорошо способны на так называемые непопулярные решения. Да, совершенно верно. Это люди жесткие. И сознание у них тоже жесткое, у них да, очень жесткий ментал, очень жесткий будхиал, и все верхние слои сознания у них активны и жесткие. А люди удачи, логика подсказывает, они должны быть какие-то совершенно иные, наоборот, диаметрально противоположные Встречались вам реально удачливые люди в этом мире, реально удачливые люди, которым действительно везет которым действительно прет по жизни, как будто у них вот впереди них есть какой-то паровоз, причем такой очень гибкий паровоз, который позволяет им препятствия обходить быстро, достигает результата. Ну, грубо говоря, да, по студенчеству все учат все билеты, он выучил только четвертый, его же и вытащил. И так на каждом экзамене. Прушенький называют по жизни. Ну господин Стив Джобс его можно? Нет, господин Стив Джобс великий трудяк. Все легко. легко, конечно, да. ну давайте вспомните таких людей, неужели нету? Ну, у меня такой однозлухник был в коже. Да. Ну расскажи про него, Чуть как он ситуации. принимал решения, это как он жил. практически невозможно поставить затруднительную ситуацию. Да. То есть что бы ни было, он как уш на сковородке будет вертеться, но сделай так, чтобы было удобнее ему. Совершенно верно, то есть это для этого человека нет жесткого, жестких границ мира. И мир вообще очень не, не, не, не жесткий и гранит у него мало, считает сознание. можно вписаться в любую систему, можно вписаться в любую структуру, потому что идейность в голове она не жесткая, она тоже не жесткая. Макс Фрай, Макс Фрай совершенно верно, вот такой вот классический уже пример книжки, я думаю, что все читали Макс Фрай. Доверчивость. Да? Мягкий ментал, готовность воспринять любую информацию, отличную от сегодняшней, отличную от реальной. То есть поверить в невозможное. Это легкое сознание. И такие люди обычно кажутся очень глупенькими. То есть он не умничает, он не словами серьезными. Да, он может рассмеяться там, где смеяться вообще не принято. Ухохотаться над каким-нибудь анекдотом, так заливисто, что в обмене, что ты скажешь. Люди, которые не умеют себя вести, и вот им прет. Почему-то боги выбирают именно таких, целуя их и давая им свою удачу. А почему у них такое мышление? Потому что им нет нужды держать лицо, у них нет нужды создавать впечатление. Они не зависят от людей, они знают где-то там на подкорке сзади спинным мозгом, они знают, что они от людей не зависят, их жизнь от людей не зависит. И вот если вам нужен поток удачи и вы Дионис, вы должны выработать в себе эти качества сознания, независимость от людей, легкость мышления, умение совершать поступки, которые считаются аморальными и аполитичными. И не бояться осуждения окружающих, вот что очень важно. Почему Дионисом не везет с деньгами, почему Дионисом не прет с удачей, хотя по идее должно быть? А ну, потому что, а потому, что у них вот эти качества, и нет. нет, они постоянно делают вид, они постоянно футляют, они постоянно мундирят. А как бы вот так, вот, чтобы бундир то не потерять, лицо не потерять, держать лицо. И поэтому у них ничего не получается, потому что они собственную удачу замыкают в рамки допустимого. А удача не любит, когда ее замыкают в рамки допустимого, это уже не удача, это власть. А удача и власть это разные силы. И здесь надо очень хорошо подумать, а что же именно вам не дает это сделать? Какие такие внутренние или внешние препятствия, которые заставляют вас изменять самому себе постоянно? Таким образом, власть и удачу дают боги. И вот в славянской, например, мифологии очень четко было сказано, в отличие от всех остальных, какие боги, на каком уровне что дают. В славянском пантеоне были боги-устроители, а были боги-покровители. Вот боги-устроители Дюмюрги, они на все. Да, они там на человечка не очень смотрят, да, они там на государство смотрят. А вот боги-покровители покровительствовали уже непосредственно каждый самому человеку. В Риме их называли нумены, духи рода. Да, или в называются ангелами-хранителями и вот эта сила человеку персонально никогда не родово, никогда не общинно, а персонально человеку дает либо право на удачу, либо право на власть. И логика нам подсказывает, что право на власть будут давать боги-законники, которые работают на первооснову порядка, традиции, а удачу Будут давать противоположные боги, боги, работающие на свободу и на хаос. От чего такая разница? Да? Почему они не могут соединиться в одной системе? Потому что и боги, дающие этот поток, антагонисты по отношению друг к другу. Поэтому и в одной голове эти боги никогда не соединятся, когда начнется, а у тебя шизофрения. Пока все понятно объясняет? В чем же разница с точки зрения богов между потоком власти и потоком удачи? Поток власти, естественно, проводит идеи порядка и традиции, и он должен быть жестким. И сознание человека, которое принимает этот поток, тоже должно быть жесткое, не разбросанное. Здесь очень важно на этом потоке максимально сохранять стабильность реальности. Богам это очень важно. В стабильной реальности можно проводить какие-то процесса и отслеживать результаты, а боги хаоса и свободы как раз наоборот, им нужно ввести в реальность дополнительные элементы новизны, внесистемные, внетрадиционные, вне порядка. и, соответственно, они выбирают себе как проводников своей силы людей с соответствующим сознанием, дионисийским во втором случае, или фебовским в первом случае. Соответственно, сознание человека должно являться проводником этой самой силы. Поверьте, личная, личные интересы человека как проводника никого не интересуют. Богам важно, чтобы этот поток был проводиться. Поэтому иногда смотришь на человека и не понимаешь, почему Боги именно через него, через этого уродца проводят этот поток, потому что он сам по себе ничего из себя не представляет. Ни умный, ни красивый, ни талантливый, никакой. И тем не менее, Боги его выбрали именно для этих самых целей, потому что у Богов другие предпочтения. Они на человеческий ментал не опираются, когда выбирают себе проводника. Это мы считаем, что если человек хороший, он должен быть красивый. А боги совершенно так не считают, у них красота вообще понятие относительное. Да? И мы с вами знаем, у них те еще были рожи у самих. Да, поэтому с красотой как-то проехали. Да? Он должен быть умный, это мы так считаем. Боги говорят, ум тоже очень понятие относительное. Человеческий ум – это ум микроба по сравнению с нами. Да? Поэтому давайте на этом уровне об уме говорить не будем, говорят боги. То есть нужно какие-то другие качества. Качество. Иногда посмотришь, человек невероятно талантлив, он картины пишет сумасшедшие, песни пишет сумасшедший голос такой боги дали просто вот невероятный. Да? А он этот рот закрывает, кисти откладывает, да? рука по компьютер свой открывает, открывает рот и начинает вещать от себя, и думаешь, нет, нет, нет, нет, нет все, все, открой все обратно, открой, не порт впечатления. Открой мольберт, открой рот, пой, пиш, плешип все что угодно, делай, но только не открывай своего рта. не открывай. Но у людей облагодетельственными богами у них появляется вот такая вот особенность, Они считают себя действительно избранными, что избрали их как личность. Ошибка избрали их сознание, личность здесь ни при чем вот услышьте. Да? Мы оцениваем, люди оценивают друг друга по личности, а боги по сознанию. И поэтому нам кажется, что человек полный ни к чему, не имеет права ни на власть, ни на удачу, а боги считают совершенно иначе. Отсюда такие конфликты. Только с магическим сознанием можно увидеть именно саму причину, почему именно этот человек получил какие-то блага от богов. Понятно? Я объяснила. Значит, соответственно, если у вас в теле Появляется право взять удачу, значит, задача такая, да? получить право на удачу. Это говорит о том, что у вас в теле появляется новая цель. выйти на прямой контакт с неким богом свободы или хаоса, то есть богом, который в большей степени связан с природой или с миром инъекций. заключить с ним договор, и он будет качать через вас свои хаотические потоки. Потому что это потоки всегда хаотические. Или наоборот, ваша система говорит, нужно получить право на власть. Значит, соответственно, у вас в теле появляется формулировка «получить право на власть», а это говорит о том, она преобразуется в следующую цель – установить постоянный контакт с Богом законом, первоосновы порядка или первоосновой традиции и стать проводником его силы. И сколько таких историй рассказывает нам мистическая мистическая история, сколько таких легенд про того же Шике Грубера, про того же Джуга Швиля, которые после неких обрядовых действий превращались в Гитлера и, соответственно, стали. Как вы полагаете, они с какими богами дело